Привет! С вами фартовый коллекционер, интересные факты о монетах и антиквариате. И в сегодняшнем коротком видео вы увидите настоящую консервированную воду, которой больше 30 лет. Я попробую какая она на вкус и вы узнаете зачем ее производили. И конечно по традиции я разыграю баночку такой антикварной воды и вы сможете удивить своих друзей. Можно вас попросить поставить лайк этому видео и подписаться, поскольку это поддержит мое видео, еще больше людей его увидит, и это будет одним из двух условий участия в конкурсе на такой подарок. Получилось? Ну погнали! Такую баночку воды в советское время нельзя было увидеть на полках продуктовых магазинов. Консервы существуют уже около 200 лет, ведь это очень удобно хранить продукты долгое время. До консервов для хранения использовали способ сушки и копчения продуктов, но это сильно влияло на вкусовые качества. Консервы были нужны участникам дальних путешествий и армиям в военных походах. В Англии была изобретена первая жестяная банка в 1812 году. И уже с 1826 года английская армия начала получать мясные консервы. Вес такой жестяной банки 240 грамм. Срок хранения 2 года. Для таких консервов брали родниковую воду, кипятили ее и добавляли аскорбиновую кислоту и закрывали вот в эти вот банки. Такая вода могла храниться, но очень долго. Дальше видео мы узнаем, пригодна ли она сейчас. Аналогов такой воды не было больше нигде в мире. Зачем же нужна была консервированная вода в СССР? На самом деле, эта вода предназначалась для моряков кораблей, которые потерпели бедствия в открытом море. И она являлась одним из элементов сухого пайка для спасательных шлюпок. А еще эту воду выдавали подводникам. Эти банки с консервированной водой я купил на сайте Violet. Именно там можно найти множество интересных антикварных вещей. Как для своей коллекции, так и на подарок. Ссылку на сайт. Сайт я оставлю в описании. Вот так выглядит питьевая консервированная вода. Видим маркировку на банке со сроком изготовления. И вот такую надпись. Экономьте консервированную воду. Собирайте и пейте дождевую воду. Заполняйте ею все имеющиеся в вашем распоряжении емкости. Консервированную воду используйте в самом крайнем случае. И указано, как хранить данную воду. Давайте откроем эту банку и проверим свойства воды и сравним ее с покупной водой и водой из-под крана. А для этих замеров я поехал в магазин электроники купить себе тестер воды. И конечно расплачусь вот такими юбилейными мелкими монетами Украины. Посмотрим на реакцию, возьмут они или нет. Я вам пришел Мишельчик принес. Можно так? <смех> Там будет для вас сюрприз. Ой. Мне даже поволочку написал, я такой впервые вижу. Монеты, которыми можно рассчитываться, а есть э, сувенирные монеты, монеты которые как бы, они в обиходе не, не в оборот, не входят. Супер, то да берите, берите, я вам говорю, все хорошо. Да в гугле, вбейте просто название и все. Ну, если не хотите, я, я могу поменять вам на обычный 50 гривен, если совсем это не подойдет. Ну, мне просто бухгалтерки. Все, бухгалтер не, не признала. Просто я вам смогу сдать. Что? 50 гривен, так, да. Но в группе всех заинтересован. Пока вам нравится с дизайном. Они еще все разные. Да, это флот. Да, это разные. морской флот, а это пограничная служба. Медики. Можно мне серию? Вот это красиво. Да. Дружите, да. угу. я вам просто Привет. подарю. Возьмите такой, просто подарю вам. Да и, нет, я, нет. и вам тоже я просто подарю. Лежите. Спасибо. Будет вам такой вот подарочек. Вот. И как раз разберетесь, погуглите, что за монеты. Интересно. Я такие не видела никогда. Ну вот, поэтому... как раз. Как видите, зачастую обычные люди не знают, что есть юбилейные монеты Украины. Но давайте перейдем к воде. у нас. И мы открываем это. Показатели также вы сейчас увидите на своем экране. Табличка. Так, Это первая, самая дешевая вода. Для детей у нас предназначена очень такие маленькие баночки. И, как мне говорили, что она должна быть самая самая чистая. Берем нашу воду, которая, собственно, в банке, которой больше 30 лет. Будем открывать ее вот таким вот способом. Пробьем отверстие. Одно. И другое, чтобы заходил воздух. Пока непонятно, какой будет вкус. Нальем ее в нашу фартовую чашку. Кстати, скоро такие чашки появятся в продаже. Так что, кому интересно, пишите в комментариях. Будем их тоже разыгрывать. И набираем непосредственно воду. Смотрите, что я вижу. Вода, в принципе, довольно прозрачная. И... Чашка, к сожалению, не полностью набирается. Давайте понюхаем, какой запах у этой воды. Нет, обычная вода без запаха. Запаха какого-то дополнительного здесь. Немножечко, конечно, же -же жестью от баночки, но пока все. Ну что ж, друзья, давайте начнем с той воды, которая у нас... Так, включаем прибор. Начинаем с той воды, которая у нас покупалась непосредственно в бутылке. И самое дешевое. ТДС. Так, тут мы видим размер PPM. Видим добавок у нас 525. 529. Ну прямо сейчас попробуем поменять показатель. Так как я первый раз... Да, у нас этот показатель именно меряется. Видим. Да, 535. Видим меняются данные буду приближать давайте теперь попробуем воду которая у нас для детей вот в таком вот маленьком этом так обтрусим чтобы ничего не было и посмотрим что здесь видим 95 95 очень хороший показатель 95 сейчас давайте еще раз даже до 94 то есть это вода Угу. И давайте посмотрим, сколько же примесей в той воде, которая у нас а, здесь, а, в этой жестяной банке. Ваши прогнозы пишите в комментариях, сколько будет тут разных добавок. Формат. Я рассказал добавление, что там шло. И мы опускаем ее. И смотрим, что 191. То есть, 191 данный показатель этой воды. Ну что, друзья. Так, сейчас... Фух, на одном кадре давайте попробуем эту воду. Надеюсь, у нас камера пишет и все заснимется. Итак, друзья, значит, какой привкус? Немножечко жестяной, немножечко как будто бы йод добавили сюда. Ну, сейчас еще раз. Я вам скажу, в принципе, ее можно пить. Может быть, немножечко еще подгарчивает. Подгарчивает вода. Ну, как видите... Показатель у него даже значительно меньше, чем воды из посада. Вот, э... ну, давайте вернемся к нашему конкурсу с этой консервированной водой. Вот такую банку я отправлю тому, кто ставит здесь комментарий. Условия очень простые. Просто поделитесь этим видео с одним человеком в Telegram, в Facebook, в WhatsApp, где угодно, и оставьте комментарий. Я определю победителя: как только у меня на канале будет 150 тысяч подписчиков, это будет совсем скоро. И отправлю такую воду с абсолютно бесплатной доставкой по Украине. А если вам интересно, какие показатели воды были в других, воды из-под крана горячей и холодной, то ссылочка на мой второй канал с этим видео будет в описании. А следующий ролик уже будет в четверг. До встречи на канале. Пока!